Друзья, всем привет, рад приветствовать вас на своем канале В общем, устроился я в Яндекс Такси В своем городе Слуцке Вот тогда Сегодня пятница Немножко было вопросов, своих делишек Я сегодня с утра съездил в Брест То есть я в 6 выехал, в 3 дня приехал По заказам Пока был один заказ на сумму 2.38. Вряд ли кто-то из вас может этим похвастаться. И я не могу. Ехали мы от парка. Вот. По заработку я пока ничего не скажу, потому что у меня не получается значит, целый день работать. Пока всякие дела туда-сюда. Но сегодня у нас вечер пятница. Я сейчас перейду с Дома культуры в парк. Почему-то в парке мне больше постоянных на у нас там есть. В парке больше всего липнут заказ. Не знаю, вот я сегодня хочу, сегодня прямо вот досконально проверить, может, ну, самовнушение. В общем, всем приятного просмотра. Погнали. А теперь самое интересное. Итак, друзья, как я и говорил Про свою теорию Только начал, начал выезжать с ДК Был один заказик Итого, два заказа 4,65 Заказ был на сумму Какую на сумму? 2,7 и 2,9 по безналу Вот Приехал, значит, сейчас в парк Подождем Будем смотреть реально сегодняшнюю теорию вот. Так, друзья, было у меня два заказа, не успела все подснять. Один за одним. Значит, один... Был 3 рубля ровно и 270. Да мне поху. Вот. На данный момент 4 заказа. 9 рублей. Но по факту 1134. Вот. Ну, минус комиссия туда-сюда. Неплохо, слушайте, неплохо. Будем ждать следующий заказ. Так, друзья, у нас уже 21.16. Выехал я где-то... Не помню во сколько, ладно. Так смешно меня аж, блядь, трясё... Шесть заказов. Давайте посмотрим первый заказ, во сколько у нас был. Бум-бум-бум-бум-бум. Вот три отмены подряд было. А, ну да, восемь. Я где-то, значит, 70 копейками у меня выехал. Уже шесть заказов. Сумма 17 рублей вычет комиссии. 14.48. 14.48. В общем, друзья, съездила я домой немножко Поужинал Точнее, один раз за день И поел по факту Вот, взял немножко попить себе На заправке Чуть-чуть дозаправился, чтоб наверняка По итогу у нас 7 заказов Так, видим баланс Это, конечно, херня полная Это не деньги Это мало, на самом деле, я это знаю Так, друзья Уже у нас пол второго ночи на данный момент выполнено два заказа, но это после 12. Итак, 1 числа я сделал 9 заказов на сумму 26 рублей. И сегодня я сделал 2 заказа. Итого 26 плюс 7. Опа, дальняя подача. Поехали. Все, полетели на заказ. Так, друзья, очередное у нас включение. Насдачи сделал я на данный момент. 7 заказов Один заказ был, блядь Человек сел вообще в другую машину Звонит, спрашивает, что делать Мне пришлось отменить заказ И я потерял 10 активности Здесь у нас Люди вообще не вышли Вообще не вышли Вот типа 23 рубля За 7 заказов а за вчера получается 26, итого грубо 50 рублей вот у нас уже на 3.48 я не знаю, я буду наверное до 5 утра катать посмотрим как что будет происходить 4 машины у нас на линии как обычно, по гарантиям у меня всегда заработок за заказы превышает наши гарантии но это из-за того наверное, что я беру дальние подачи не знаю, хотелось бы хотя бы уже десятку добить, хотя бы еще три. Можно, в принципе, ехать отдыхать. Но я думал, будет как-то повеселее в пятницу. Ну и вкратце, друзья, у нас уже следующий день. Подытожим, что у нас было вчера за смену. Было у нас, значит, мы начали первого числа. Было 9 заказов на сумму 27 рублей. И уже с первого на второе. 28, то есть 28, 27, 29 и 28. Вот. Это грубо 8 заказов. И 9. 17 заказов, в принципе, грубо говоря, за 8 часов. В этом 50 чем-то рублей заработали. Ну, в принципе, неплохо. Вот. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Пишите комментарии, если интересная такая тема. Стоит снимать, вообще не стоит. Вот. Ну и удачи всем. Ни гвоздя, ни жезла. Ждите новых серий. Пока.